приветствую вас друзья на моем канале тема этого ролика переговоры как нет всегда превращать в да нередко на переговорах бывает так что оппонент вам говорит нет и большинство переговорщиков встают и уходят но есть люди которые продолжают вести переговоры и умеют договориться друзья если вам сказали один раз нет это ничего не значит. Сказали два раза нет. Это тоже ничего не значит. Вот если вам сказали нет четыре или пять раз, тогда действительно можно вставать и уходить. Но как сделать так, чтобы нет вашего оппонента превратить в «да»? Друзья, прежде всего... Мы поговорим о вашем внутреннем психологическом состоянии. Если вы умеете держать удар, умеете преодолевать препятствия, умеете управлять своими эмоциями, то, естественно, вы можете использовать и целый ряд приемов, как «нет» перевести в «да». Но если вы не контролируете свое внутреннее состояние, если вы не можете преодолевать препятствия и держать психологический удар, то, боюсь, вам и мои приемы не помогут, как и все другие. Боевой дух! Боевой дух! Друзья! Но почему люди говорят «нет»? Первое – да им просто лень, они экономят энергию. Всегда проще сказать «нет». И люди не берут ответственность на себя, людям не нужно внедрять ваш проект, возиться с вашим продуктом, услугой. Второе – почему люди говорят «нет»? Вы не вызвали у них симпатию. Я даже не говорю о доверии. Когда мне рассказывают небылицы, что можно доверие вызвать в течение 5 десяти минут, это ерунда. Доверие в бизнесе, в переговорах B2B формируется годами. Только через годы хорошей работы люди начинают доверять друг другу. Но что важно еще? Почему люди говорят «нет»? Да, возможно, они не поняли информации, которую вы ему изложили. Или не поняли, не уловили свой интерес. Где их прибыль? Где снижение издержек? Это тоже чрезвычайно важно. Работать в направлении «как, из, нет, делать, да» я обычно на тренингах практикую в двух направлениях. Первое направление – то, что называется – профилактика как вызвать симпатию доверие интерес здесь есть целый набор специальных техник родственные души прием вызывания симпатии комплементарность умение подобрать интересные темы задавание правильных вопросов второе соблюдать каноны эффективного общения а их четыре первое доброжелательность вы должны уметь быть доброжелательны, чтобы люди почувствовали, что, вам, что вы человек приятный и что с вами будет легко и свободно работать. Канон второй. Внимание, вы сконцентрированы на интересах, на ценностях другого человека. Вы их чувствуете и готовы это обсуждать. Третий канон. Вы работаете в режиме диалога. Часть времени говорите вы, часть времени говорит ваш собеседник. Если собеседник болтун, 80% времени общения ему отдадим. Если он молчун, то приходится говорить больше большего. Четвертый канон. Информативность. Что новенького вы можете предложить людям? В чем ваша уникальная? Торговое преимущество. Итак, это профилактика. Ну а, теперь, ну а теперь оперативное взаимодействие с оппонентом по переговорам, когда он вам говорит «нет». Прежде всего, внутреннее состояние уверенности, спокойствия. Для этого на тренингах я даю специальные упражнения. Получи подпись и Поработай профессиональным нищим. Люди должны пройти через серию отказов, оставаясь спокойными, уверенными в себе, доброжелательными. Это очень важный навык, навык, без которого вам очень сложно преодолевать барьер. Нет. Был такой древнегреческий философ. Однажды он ходил по городу и просил милостыню у статуй. Люди подходят к нему и говорят, «Диоген, ты сошел с ума. Зачем ты просишь милостыню у статуй Он говорит, «Тише, я тренирую себя в отказах». Итак, друзья, вы... Если вы сами продаете, должны натренировать себя в отказах или натренировать свою команду, если вы руководитель отдела продаж. Ну а теперь переходим непосредственно к приемам, психологическим приемам. Как из «нет» сделать «да». Прием первый. Не открывайте всех карт, держите козырь в рукаве. Не выдавайте всех аргументов, оставьте самые вкусные, самые сладкие аргументы наконец. И если не сработают первые, у вас всегда еще есть в запасе аргументы. Прием второй. Расскажите историю, что однажды вы делали такое же предложение своим клиентам, и один из клиентов отказался. Но вы его убедили все-таки заключить с вами договор. И сейчас он уже много лет работает с вами. И ему очень нравится с вами сотрудничество. У вас должны быть в запасе несколько таких историй. Прием третий. Задавайте вопросы. Почему? Почему вы отказываетесь от нашего предложения? Через вопрос вы можете получить информацию, что он испытывает э, определенные негативные эмоции к вам или к вашему предложению. Что ему неинтересно в вашем предложении? Что ему интересно? Прием четвертый. Спросите, а на каких условиях он бы сотрудничал с вами? Этот прием великолепно срабатывает. Однажды он мне помог. У меня уже вышло больше 50 книг, и раньше на тренингах я продавал свои книги. Так вот, однажды один из участников моего тренинга собрал десяток книг, рассматривал их, но как-то не спешил оплатить. Нам уже пора было уходить из аудитории. Но он продолжал их перебирать, не предлагая оплату. Я подошел к нему и спросил его, вы собираетесь покупать? Он сказал нет. Тогда я его спросил, а на каких условиях вы бы купили мои книги? И он сказал, если вы напишите чек, я покажу его на работе, и мне мой руководитель оплачет эти книги. Естественно, мы ему чек выписали. Следующий очень важный прием. Да, переговоры зашли в тупик, вам сказали нет. Но ничего страшного. Скажите, что у вас сегодня акция, и вы отдаете все несколько дешевле. Скажите, что это бонус, что вы можете дать ему продукт на некоторое время попользоваться, причем он не должен платить. Вы можете предложить ему определенные гарантии, вы можете предложить ему дополнительное какое-то оборудование. Этот прием называется поймать на крючок. Вы даете обязательно какую-то наживку и только потом осуществляете сам процесс основных продаж. Итак, друзья, у вас есть целых пять приемов и главное внутреннее состояние. И я вам желаю всегда нет переводить в да.